Петрику Лужку Нингас, Москва он хвя молочу, без огас вибори санов, он голен на солева, он го калуа топунгису, тул вера ганвара, он войду волвари. Тулиан Вера Ганварах, Мулый Кули Вайбой Балгей Барзу, Тулиан Вера Ганварах, Тулиан Вера Ганварах, Петрику Жуконингас, Москва Мурди мусте хабине, ко венцу той рочин пеле, певе нам буй алачи, той же нам буй пеличи. Команден когти нам буй, Хой и не се поил мои лине, табо кей есть ко месу, хабус пять кубонделе. Васки варзивару стеле, по Давайте выучим одно слово все-таки по корельски Оно очень легко произносится. И говорится, спасибо. Три-четыре. Молодцы.